Не топится печь или печь дымит. Есть То думаю, есть вариант. какие причины бывают? Засаживание, да? Засаживание, потом кружак, кружак, кружак. кружак потом раз... внутреннее разрушение, там упал кивчик. Потом. Фирматы. Птицы. Ну, птиц, птиц. Да, очень много. Зовет, и и гнезды нет, нет, они живут туда. Печка не топится неделя. Я уже все были морозы, птички раз залепили, да. и тепло Янск. Плюс из-за чего еще может быть? Ну, а, когда сильный ветер, сильные ветра бывает да, зонтик достаточно высокий такой на трубе, да. И начинает там заламывать, да, да. Вот да. парус работает. Угу. Потом, Завенился если том, плохая кирпичная кладка была... Отрывает, допустим, зонтик падает за собой тащит кирпич, на котором он был зацеплен. Ну, этот кирпич соответственно падает. Либо зонтик перекрывает, угол. либо падает. Причем это часто: либо перекрыл, либо он упал вниз.